Просто сплю, но ты же точно Знаешь, что сновидение реальный Воплоти. Я мигом Злю, а ты все ускользаешь Не договаривая о правде, О любви. Я не проснусь, Пока не осознаю, Что сон реальной сущности Моей. Я хэппи-энд ищу, Я вспоминаю, что Заложил в реальности твоей. Откуда боли как С такой справляться, чтобы видели Сквозь это все меня? Я не умею хитро узнать, Улыбаться Улыбку можно вызвать лишь любя Когда не любят, страшно в это верить Я выдумал ненужный спецэффект И будоражит сон мой эпопея О том, что я причина этих бед Я, может, жаден к верности в реале А верность тот ненужный спецэффект Не умею я не верить правде, а правда не умеет верить мне А знаешь, это все мне просто снится И эти песни будто бы мои И это тело связано с гитарой И эти мысли, мысли о любви Летаешь выше, ломаешь крыши Никто не верит, никто не слышит Душа исполнит о том, что ищет не успел сказать, но он допишет, Летать выше, ломать крыши, никто, никто не верит, никто, никто не слышит, душа из Бога.